Всем привет! Меня зовут Вова. И сегодня мы поговорим о 45-м президенте США Дональде Трампе. Дональд Трамп. Американский бизнесмен миллиардер, известный в обществе своим откровенным стилем общения и экстравагантным образом жизни, которые особо не портят его имидж успешного и целеустремленного человека. В России президента США часто сравнивают с лидером ЛДПР, Владимиром Жириновским, за то, чтобы не скупятся на громкие заявления, часто откровенно националистического характера. В связи с этим вокруг Дональда Трампа еще при предвыборной гонке с Хиллари Клинтон было развязано много скандалов и слухов, в чем только не обвиняли человека, чья фамилия переводится как коз. И в сексизме, и в неуплате налогов, а его шовинистические высказывания о женщинах стали достоянием общественности. Перед самой инаугурацией на американском новостном портале опубликовали досье с компроматом на Трампа. Будущий президент прокомментировал это так. «Это совершенно бесчестные СМИ, но придется с этим жить». В настоящее время Дональд Трамп является одним из самых успешных бизнесменов во всем мире. На 2017 год его состояние оценивается в 4 миллиарда долларов. Помимо строительства, состояние Дональда Трампа пополняют и другие направления бизнеса, а именно, организация всемирных конкурсов, таких как Мисс Вселенная, образование, спорт, туризм, парфюмерная промышленность, производство мужской одежды, часов и аксессуаров. Женой президента является Милания Трамп. Свадьба между моделью и миллиардером состоялась в 2005 году. Ставьте лайк, если хотите выпуск про его сына, там есть о чем рассказать. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!